Google объявил устаревшими часть тегов в сайт -мап. Официально это коснулось карт-сайта для видео и изображений. В реальности уже давно все необязательные теги-атрибуты не работают. Пойдем по порядку. сайт для страниц. В нем не должно быть несуществующих страниц редиректов, а также запрещенных файлей robots.txt или метатеги robots. Если добавляете отдельные версии страниц для десктопа и мобильных, то они должны быть указаны при помощи аннотации realalternate вот таким образом, с обязательным атрибутом realcanonical в HTML-коде основной страницы. Для страниц с разными языковыми версиями тоже есть решение. Указываем hreflang следующим образом. Но с помощью тега xdefault можно настроить страницу для пользователей, для которых нет языковой версии, как показано вот тут. Priority — приоритетность страниц внутри сайта, Last Modified — дата последнего изменения страницы и Change Freight — как часто нужно пересканировать страницу. Они не работают, но не обращает на них внимания Google, совсем не обращает. Так что не тратьте на них время, а займитесь чем-нибудь более полезным для сайта — контентом, ссылками, ну или просто отдохните. Для Google имеет значение только один тег — Log Location. А адрес страницы, так что вы спокойно можете расположить адреса страниц своего сайта по порядку в текстовом файле и успешно скормить его роботу Гугла. Главное, чтобы кодировка файла была UTF-8 и в нем не было несуществующих или запрещенных для индексации страниц. Ну а если в вашей CMS нет автоматической генерации сайтмап XML, то его можно элементарно сгенерировать при помощи Screaming Frog. Заходим в Sitemap XML sitemap. на вкладке Page оставляем только 200, Last Modified отключаем, Priority отключаем, Change также отключаем. И после сканирования нашего сайта получим и техаудит, и карту сайта. С сайтmap для изображений тоже никаких проблем. Выставляем настройки, сканируем сайт, получаем карту сайта. Программа вернет при генерации только адреса изображений и пустой тег image title. Этот тег уже не поддерживается Google, так что на него можно не обращать внимания, но если хочется красоты, то можно элементарно вручную его удалить в блокноте. Также Google перестал поддерживать теги «Caption», «GeoLocation» и «License». Так что, как и для страниц, вполне достаточно лишь заполнить «Location». Остальное не тратим свой ресурс или ресурс разработчика. Сайтмам для видео уже посложнее. Отменена поддержка следующих тегов. Несмотря на то, что полностью заполненный блок по видео выглядит устрашающе, есть обязательные теги. Это URL-страницы, на которой есть одно или несколько видео, url изображения, которое используется в качестве значка «Видео», название видео, описание видео, фактический URL-видеофайла, URL-проигрывателя для отдельно взятого видео. Остальное — это необязательные теги, которые Google может даже и не учитывать уже сейчас. Если вы не видеохостинг, то на вашем сайте будет не так много видео, и сгенерировать сайт для видео можно даже при помощи Excel. Ну, или написать простенький скрипт. Не знаете, как сделать это правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь делать это бесплатно с первого раза. До встречи!